Вот и главный герой нашего обзора. Портативная акустика W4 от компании F&D. Весь смысл портативной акустики в том, чтобы брать ее с собой везде. Учитывая размеры и простоту управления, это самый лучший спутник для того, чтобы взять его с собой в поход.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 До характерного щелчка.